Алоха, соратники и коллеги! На связи Дмитрий Балакин. И сегодня мы снова затронем тему, связанную с саунд-дизайном. Но для начала мы прослушаем заряженные на просмотры лайки и подписки на ютубе звук. Поднесите к экрану монитора свои ноутбуки, жесткие диски и трехлитровые банки с водой. Поехали! Это так называемый эффект Райс. Давайте подробно рассмотрим, из чего он состоит и как это вообще делается. В окне событий мы можем заметить заранее записанные слова шепотом, которые раскинуты в хаотичном порядке по дорожкам. Звучат они так. ютуб, лайки, лайки, лайки, просмотры, подписки, просмотры, подписки. Теперь по порядку. Что нам нужно сделать, чтобы добиться такого нагнетающего звучания? Первое. Нам необходимо перевернуть все фрагменты задом наперед, то есть сделать reverse. Выделяем все дорожки и в разделе аудио, в подразделе процесс выбираем функцию reverse. И теперь наши фрагменты зазвучали на языке Таинственных гномов в подвале. Я разгадал язык, на котором они говорили. Хотите поделюсь? Вот что мы слышали в оригинале. Затем направляем выходные каналы всех дорожек на заранее подготовленную шину. Это нам необходимо для того, чтобы производить манипуляции со всеми дорожками одновременно, посредством одной шины. Третье. Добавляем в «Inserts» ревербератор по вашему усмотрению, вкусу и предпочтению. Производим необходимые манипуляции с настройками, чтобы получить звучание в меру глубоким и со средним по длине реверберационным хвостом. Получаем вот такое вот звучание. Следующим шагом нам нужно добавить новую аудиодорожку и выбрать в настройках входного сигнала ту самую шину, куда и были направлены все наши звуки. Теперь нажимаем на запись и записываем всю эту вакханалию. Нам осталось перевернуть задом наперед свежезаписанную дорожку, то есть снова сделать reverse. И послушаем, что у нас получилось. Остается лишь немного отредактировать получившийся rise эффект, который идеально подойдет для фильмов ужасов. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. А также, если вам хочется узнать побольше технических приемов, секретов и лайфхаков, связанных с аудиальным творчеством, а в частности по написанию музыки, оркестровок, аранжировок, саунд и так далее, то пишите свои предложения также в комментариях, либо в форме обратной связи на моем сайте по ссылке. Все ссылки также оставлю в описании под видео. Всем чао, адиос, амигос.